Всем привет, друзья. Слушайте, сразу перейду к делу, потому что уже темнеет. Я тут прокопался с костром. В общем, сегодня буду пробовать литовский ИРП армейский. Вот, но он просроченный. Короче. Сейчас посмотрю дата где у него. До этого. Чего у них все наоборот 20 Двадцатого, 30 тридцатого. 30 октября, короче, по-нашему. А сегодня 8 декабря. Ну да ладно, сейчас попробуем что-то. Открываю, короче. Так. Рита, Рута. Все в пакетиках, смотрите, красота какая. Галетки 4 штуки. Это у нас шугар. Сахар. Две пачки. Или это не сахар? Сейчас посмотрим. Шоколадка. Мед. Черный чай. Орехи. Все-то у них по пакетике. Внутри у нас три таблетки. Сухого горючего ложка. Эм, стяжка небольшая. Стяжка. Салфетка. И спички. Это у нас основное блюдо. Смотрите, как упаковано круто. Внутри беспламенный разогреватель, ну и собственно само основное блюдо. Честно говоря, я не помню, что там внутри. Сюрприз. Навить 45 миллилитров водички. Вот есть риска такая, не риска, полосочка. Вот до сюда наливаем воду. Ага. Кидаем туда. Ну как кидаем. кладем внутрь, закрываем. даже липучка такая и ждем сколько ждем? 10-12 минут а, дубак смотрите какие спички прикольные кушать хочется уже Там шипит что-то что-то он вообще не теплый вообще прошло уже минут 15 наверное нифига не греет что такое он холодный так ребят 20 минут прошло Если он не нагрелся, я буду его греть в котелке. Фу. А, нет. Но он холодный. Это меню номер 4 Тушеная свинина с квашеной капустой Пробую Посмотрите Ну вот, чисто как тушенка просто Такое ощущение, что там еще Добавлены какие-то бобовые Видно морковку Но в целом Как свинина тушеная просто вот магазинная ничего особенного сейчас с галетками попробую галетки вот такие толстенькие нормально вкусно порция такая все средненькая по моему но на один раз годится М -м чувствуется капуста тоже ну так очень, очень отдаленно вообще непонятно что она там присутствует только чуть прям чуть-чуть привкус я никак не могу разобрать что там кроме мяса моркови и капусты что-то еще есть неразборчивая ну, да порция не велика, конечно М -м, они замерзли Нормально, хорошо Ребят, просрочку не пробуйте никогда Я не знаю, что будет Надеюсь, все хорошо Смотрите, вот мед Но Он застыл Сейчас буду с чайком его пробовать чай с медом на морозе это просто прекрасно просто прекрасно ребят к сожалению не успеваю я попробовать вкусняшки все остальные у нас уже темнеет поэтому буду заканчивать если вам понравилось вы поставьте пожалуйста палец вверх подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые видосы спасибо всем пока